Так вот я сделал для вентиляции курятника. Вот пластиковая труба соточка. Здесь вот два переходника, потому что 150 вентилятор. Вот здесь вот выход будет, там будет САС. А, пойдут на два на на два рукава вот здесь у меня самая низкая точка получается поэтому просверлил дырочку вот она дырочка чтобы конденсат стекал иначе до этого у меня стоял маленький вентилятор когда я это все открыл там вся, целая труба была с водой полностью полностью в воде так что как-то вот так вот. Пойдем сейчас это дело все устанавливать. Здравствуйте, подписчики моего канала. Хочу поговорить про вентиляцию. Про ошибки вентиляции. Вот, в общем, у меня был маленький вентилятор на 110 в трубу. Входил. Ну вот сейчас вот так вот сделал вот здесь была труба через отвод сверху труба и это, это, это вот сейчас пришлось чуть-чуть опустилась поэтому я не стал их соединять и в чем оказалась проблема проблема в том что когда полетел вентилятор холодный воздух стал опускаться вниз и конденсироваться вот здесь вот такая вот труба же была вот здесь вот на этой стороне в ней и когда я стал разбирать чтобы поставить новый вентилятор вот сюда здесь оказалось что воды полная труба целое ведро воды сконденсировалось это и в принципе вот когда я открыл вот у меня угол даже сырой стал потому что все это потекло как раз в угол вот сейчас поменял э, на 125 вентилятор двумя переходами под, 100, под, ну, под 110 трубу. Посмотрим, что из этого выйдет. Вроде стало менее влажно, запах уменьшился. Э, хотел я еще... Здесь вот еще немножко утки, немножко сыра хотел опилок привести опилок хотел привести но меня немножко на этой неделе с опилками подвинули поэтому будет в следующий раз так что здесь надо побольше для уток подсыпать вот и короче пока вот оставил так вот. без всяких этих нужно будет придумать чтобы вода с конденсатором не попадала в вентилятор потому что конденсироваться она вот все равно будет особенно если вентилятор перестанет работать вот этот у меня выпускной он качает из курятника а вот этот вентилятор я через этот включил вот этот приточный вентилятор В конечном итоге у меня температура на уровне 30 сантиметров от пола и 3 градуса но ну, на моем при моем росте это я думаю что больше вот это вот сейчас не работает но будем думать